Исследования, проведенные мной в течение 25 лет, дали возможность отразить на керамограммах многочисленные образы существ тонкого мира, как позитивные, благоприятные, воздействующие на поле и тело человека, так и негативные, разрушающие его, полученные тысячи с ним. Они отражают реальность существования, невидимых форм жизни, их многообразие, а также реальное существование высших сил и эффективность обращения к ним с молитвой. На Кириллоновском снимке 1 вы видите в левом верхнем углу исходное состояние ауры человека. Оно довольно слабое, в разрывах. Далее мы предлагаем этому же человеку прочесть последовательно молитвы разных религий. И кадры 2, 3 и 4 отражают те изменения, которые происходят буквально в течение нескольких минут в поле этого человека. Значительно расширяется аура. Она насыщается светом и становится замкнутой. Удлиняются и становятся пушистыми стримеры, лучи ауры. Наши космические антенны. Те антенны, которые воспринимают энергию космоса. И кроме того... Мы видим, что рядом с аурой появляются световые существа, которых мы условились называть ангелами. Вот молитвы разных религий гармонично совмещаются друг с другом и вызывают появление в пространстве, раз они есть на снимке, ангелических существ. Далее мы видим над аурой и внутри нее на двух снимках крылья очень похожие на крылья ангелов. Эти крылья находятся и рядом с аурой и как бы пронизывают ее. Это говорит о том, что тонкие энергии свободно входят в наше не только тело, но и поле. Еще на одном снимке мы видим силуэт птицы, очень напоминающий чайку. На этом же снимке справа Адрес женского благородного лица. А чуть пониже, из проекции груди этой женщины, мы видим световой поток. Причем этот световой поток устремлен именно в ауру человека. Эта женщина пришла ко мне практически без энергии. На первом снимке у нее еле видная контурная аура. Данный снимок, и представлен здесь его негатив, запечатлен после того, как был проведен сеанс лечения, но... Помогая женщине, я одновременно читала молитвы. Было прочитано 40 молитв, обращенных Богородице. Читала я, и читала она сама тоже. И мы видим, какой красивой, яркой стала аура. И мало того, под ней мы видим различные энергетические образования, напоминающие цветы. Таким образом обогатилась не только сама аура, но и изменилась к лучшему околополевое пространство. На следующих снимках у нас не такая радужная картина. Мы видим снимок ауры, но ауры как таковой нет. На э, пленке аппарата лежат пальцы. И следовало ожидать свечения вокруг этих пальцев. Но на снимке отразились кобраобразные змееподобные структуры. В чем же дело? Почему на снимке нет ауры? При беседе с родителями я выяснила, что в доме, можно сказать, постоянно звучит нецензурная брань, которую отец использует и для связки слов, и без необходимости в связке слов. Дело в том, что все слова нецензурные – это имена демонических существ. Значит, произнося эти слова, отец призывает их в свое поле, но, следовательно, в поле ребенка, потому что дети находятся под энергетической опекой родителей. И не подозревая о том, что происходит, отец деструктурирует и свое поле, и поле своего ребенка, ну и, конечно, поле своей жены. И то же самое происходит, когда звучат нецензурные слова в публичных местах. Если у людей открытые энергетические слабые поля, то в них... Свободно входят вот эти самые негативные демонические структуры, которые призваны любителями нецензурной лексики. То же самое происходит, когда с экрана телевизора или с концертной площадки звучит нецензурная лексика. К сожалению, об этом не знают ни зрители, ни актеры. Эти знания пока еще не дошли до них. Далее. Мы видим двухглавое чудовище, двуглавое, глазастое, сверху видна змея, у змеи свисает жало. В съемке подвергнуты пальчики мальчика 9 лет, внешне просто ангелочек. И э, готовя его к снимку, я надеялась, что на снимке выйдет большое количество ангельских существ. Но получилось то, что получилось.